Всем привет! Встречайте маркетинг компании Альфа Кэш. Всего в компании 5 видов инвест и партнер доходов. И сейчас все 5 мы разберем подробно. Актив-бонус. Бонус за личные продажи и продажи команды с 5 глубин. По мере роста статуса растет и процент от 8 до 25, а также открываются глубины. Пассив-бонус. Данный бонус является главной работой на перспективу. Компания выплачивает процент от пассивной прибыли привлеченных вами инвесторов. Процент растет по мере роста статуса от 5 до 18%. процентов. Важно отметить, что лимиты на ввод и вывод средств растут вместе с карьерными уровнями. Статус-бонус. Альфа Кэш особенно ценит активных участников команды и за достижение каждого карьерного уровня признает партнера финансово и публично. МЕНТОР БОНУС Работа хорошего куратора в компании Альфа Кэш не останется без награды. МЕНТОР получает 10% от статус бонуса нижестоящих партнеров. Инвест БОНУС Процент пассива с личных вложений по мере роста карьеры тоже растет, а именно от 5 до 20%. Важной маркетинговой особенностью компании Альфа Кэш является баланс между условиями для партнеров и инвесторов. Статус компании можно достигнуть командной работы как активный партнер, а можно через личные инвестиции как крупный инвестор. В любом случае, будь ты инвестор или активный партнер, Альфа Кэш дает возможность взять максимум с рынка криптовалют.